Привет, аудитория! В этом видео рассмотрим бойца главного события 272-го турнира UFC в среднем, в полусреднем, весе Это Кевин Холланд раньше дрался в среднем, против Алекса Оливера Кевин Холланд. Ему 29 лет, боец из Америки, обладает хорошей ударной техникой, хорошим кардио, неплохим держаком. Опасен стойки за счет непредсказуемых и достаточно резких панчей. Неплохо разбирался с сернячками среднего дивизиона UFC, даже досрочивал их, ну, пока, собственно, не столкнулся с топами этого дивизиона, конкретней с топовыми борцами, которые показали пробелы техники холодно в борьбе, выиграв его решением судей. Числится за ним некий навык и бразильского джиу-джитсу, имеется даже пояс по бразильскому джиу-джитсу, но, тем не менее, я особо их не замечал в партере, может быть, его дали Кевину за какие-то другие заслуги. После последних поражений в среднем весе решил попробовать себя в полусреднем весе, где встретиться с Алексом Оливеерой. Алекс Оливьера большинство своих боев проводит в стойке, но в принципе не брезгает и переводить своих соперников. Хотя у самого у него самого имеются проблемы в греплинге и мастеровитые оппоненты не раз его там досрочивали. Он старше своего оппонента на пять лет. Имеет, в принципе, неплохое кардио и вполне способен э, без проблем отбиться три раунда. Ну, больше особо нечего сказать про Алекса, кроме того, что крайне свои три боя он проиграл. Ну, в оправдании можно сказать, что это, в принципе, была довольно-таки такая серьезная позиция. Ну, по бою можно сказать, что вроде бы с одной стороны тут все понятно. Холм по статистике гораздо лучше Оливеры. Стойки, антропометрия лучше у Кевина. Да и кардио тоже на его стороне. И у одного и у второго есть проблемы в партере, но на бумаге Холмд, опять же, наверное, будет получше выглядеть, чем Оливьера. И даже топовые оппоненты Ви, Витории Брансон в среднем весе залежали его, но досрочить не смогли. И тут думается, что бой все-таки будет проходить стойки, где Холм должен удосрочить Оливьеру. Но с другой стороны, Холм будет, в принципе, первый раз драться в полусреднем весе, и хрен его знает. Как им удастся весогонка. Поэтому не буду я, наверное, рисковать с Холландом И поставлю на то, что третий раунд не начнется с коэффициентом 1.78. Ну, а может, пропущу этот бой. Посмотрим. Ну, а вы же оставляйте свои комментарии под видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Все, давайте до следующего видео. Пока.